Информация э, очень позитивная. Сегодня э, Владимир Васильевич Ковачков выразил полную поддержку Павлу Николаевичу. Если вы думаете, что я сразу на все вопросы отвечу, то вы глубоко ошибаетесь. Мы поэтому и говорили о том, что есть определенное количество людей, которым я доверяю, и которым доверяют не только я, и КПРФ, и... Значит, ну, совместные силы, которые должны сесть и по каждому блоку вопросов принять программу, которую нужно э, утвердить. Я только транслировать буду это все. Я могу вам сказать, что я, например, согласен с тем письмом 200 академиков, которое было написано, уже 400, да, и написано Путину. Я согласен с тем, что нужно срочно убрать это фоно вообще и дать возможность институтам самим принимать решения, починить их непосредственно рано. Я могу вам говорить это все, но я не специалист. И поэтому нужно собрать группу ученых, вот, типа, тех, которые это подписали, и, выслушав их мнение, принять единственное правильное решение. Поэтому, вы знаете, специалисты — это самое главное. Ведь я всегда говорю, слушайте, если вы доверяете команду чего угодно, науке, Войск, еще там, не знаю, министерство, непрофессионалам, вы получите тот результат, который мы сейчас получили. Главное найти этих профессионалов, расставить их на правильные места и после этого дать им возможность работать. Дать деньги, ресурсы, возможности, то законодательство, которое им нужно. Тогда что-то двинется вперед. Это, в общем-то, такие примеры в совхозе есть. Спасибо. Значит, я сейчас Баклаеву предоставлю слово, потому что он на связи и может просто связь. Прерваться, пожалуйста, Владимир Николаевич, ваше вопрос добрый день товарищи сегодня к сожалению порвалось э, очень плохо Сегодня очень важен день, когда для того, чтобы этот пожар задушить в зародыше, необходимо срочно какое-то совместное решение, причем публичное решение принимать. Иначе мы этих 87%, которые Юрий Юрьевич сказал, на эти мозги уже имеем, мы их очень потеряем. Более того, ну, даже те, кто э, без патриотов, но за коммунистов, вчера за коммунистов, и сумеют убедить, что КПРФ ⁇ это компания, которая действительно абсолютно... Вот этого нельзя допустить. Я не готов сегодня как... Я не боюсь Я не готов сказать, что надо сделать, чтобы этого избежать. Но что-то сделать надо. И вот, вот я... Да, Это вот его Не дайте ему Нет, можно я Николаевич, Я. Во-первых. Я думаю, что в любой войне, если ты получил несколько снарядов от своего противника, бояться этого не нужно. Другое дело, что все идет своим чередом, и не надо торопиться никуда, потому что поспешишь, людей не насмешишь. Сегодня, когда увидят все, что на пресс-конференции рядом с Зюгановым Андреевичем, с одной стороны стоял я, с другой Болдырев и Филин, многое станет ясно. И поэтому никуда торопиться не нужно, нужно быть спокойными, потому что мы сами себя можем задергать просто. Можно я вам анекдот расскажу? Хоронят молодого кандидата в президенты. Ну, как обычно, впереди, значит, венки, значит, гроб, потом, значит, народу куча, значит, вот все из, скажем так, его партии, которые его поддерживают. Ну, один зевака подходит и говорит, слушай, а о чем мужик умер, то вроде молодой такой, все было хорошо, он говорит, а ты зайди вперед, там на венках все написано, от товарищей по партии, от э, родных, от близких. Тут главное не дергаться пока, на мой взгляд, нужно просто спокойно э, вот разработать программу действий и по ней идти. Вот ты должен делать, что ты должен делать, а пусть будет то, что будет. Я уверен, что у нас все получится, потому что вот эти вот, Юрий Юрьевич Болдырев, который говорил о двух ногах, нам нужно просто стоять на ногах, потому что нас в ближайшее время начнут раздергивать, мы будем смотреть, как что там блогосфера, как себя повела, а тут еще кто-то из средств массовой информации, начнет начнут сталкивать лбами, надо ни в коем случае не поддаваться на эти провокации и знать, что мы вместе... Вот, потому что это будет разделяя властвуй – это главный принцип власти. Они будут нас делить, властвовать над нами, пытаться разбить. Вот это все нужно. А провокации будут всегда. Благосфера – это несколько такая вещь аморфная. Она быстро меняет свое мнение. Раз, видите, четыре дня, а потом раз четыре дня. А мы с вами должны быть уверены в завтрашнем дне и в том, что мы победим. Спасибо. Добавлю, потому что важный момент. Дело в том, что сегодня... Спал Николаевич меня хоть назвал хитрым, но он сегодня подписал вот это обязательство, которое берет на себя кандидат в президенты перед нами. Вот видно? Ответ на вопрос. Нет, я показываю кому? Я показываю Баглаеву. Он знает, что это за обязательство, поскольку сам Владимир Николаевич подписывал. И это один из важных моментов, потому что в этой ситуации мы говорим, что мы единая команда, что мы идем одним путем, что у нас разные взгляды, но одна цель. И эта цель – изменить систему и возродить нашу страну. Вот и все. Я думаю, этого достаточно. Некоторые говорят, что я занимаюсь популизмом. Нет. Я говорю правду. Мы победим. Если выборы будут честными, если люди поймут, что впереди вот главный выбор, и они придут на выборы, мы победим однозначно. Это я точно знаю. Спасибо. В одной из передач, вот, о которой мы проводили Троем Баглаев Юрьевич и Юрьевич мы пожелали в новом году нового президента. И этим новым президентом будет наш кандидат это тот человек, который э, плоды труда э, на земле э, присваивает себе. А если ты 22 года работал в совхозе и никогда не получал дивиденды, и получал только зарплату, то ты никакой не олигарх. Ты предприниматель, который как называется социально ответственный бизнес называется. И поэтому меня могут обвинять в чем угодно, но только не в том, что я взял, э, обобрал всех крестьян, и деньги в карманы засунул, и еще яхту себе купил где-то там. Поэтому я вот это не приемлю. Другое дело, что мне все время придется отвечать на вопросы. Многие хотят меня связать с олигархами. Нет. Нас государство, а помните, в 93-м году прошлого века... Борис Николаевич Есин написал указ о реорганизации совхозов и колхозов. И мы вынуждены были поменять форму собственности. Потом в 2002 году был принят закон об обороте назначения, и земля стала товаром. И после этого мы вынуждены были консолидировать акции, потому что люди, при всем моем к ним уважении, очень слабы. Им говорят деньги, и говорят, слушай, вот тебе дай пай или там акции. И он продает, а потом теряет работу. И для того, чтобы этого не было, мы вынуждены были скупить у них за большие деньги эти акции, но в результате дивидендов мы не получаем. Я имею в виду вот э, мои тот менеджеры и я раньше это главный специалист называл. И поэтому суть. Нашего предприятия называется, Геннадий Андреевич часто говорит, народное предприятие. Народное предприятие все заработанные деньги тратит на материальное благосостояние своих работников и пенсионеров, на социальное развитие территории и на модернизацию производства. Придите и посмотрите. В результате мы модернизировали все. У нас бесплатно все. У нас высокие заработные платы и есть уверенность в завтрашнем дне. Вот этого мы хотим добиться во всей России. Спасибо. Так, давайте так, уже все время истекло. Я Сейчас мы проголосуем, мы же должны проголосовать за вас, чтобы утвердить. Итак, кто за то, чтобы поддержать выдвинутого вторым съездом НПСР в составе пяти кандидатов, а затем выдвинутого 17 съездом КПРФ кандидата президента России Грудинина Павла Николаевна. Кто за то, Павел Николаевич? Кто против? Воздержались? Опоздавший воздержался. Интересно. Хорошо. А, а, а, все. Итак, Павел Николаевич, поздравляем вас. Поздравляем. В следующий раз приходи совсем позже.